Ум постоянно меняется, отрицательный подход становится положительным, положительный отрицательным. Эти два полюса для ума составляют такую же основу, как положительные и отрицательные полюса для электрического тока. С одним только полюсом не может существовать электрический ток и не может существовать ум. Глубоко в основе человеческого ума лежит принцип электричества. Именно поэтому его работу может делать компьютер. Иногда даже лучше, чем сам ум. просто бил компьютер. У нем есть два полюса, и между ними он течет. Но проблема в том, что иногда вы переживаете сказочные моменты. Иногда очень темные. Темнота темных моментов всегда пропорциональна сказочности сказочных. Если вы достигаете высшей точки в положительном, то коснетесь и нижние точки в отрицательном. Чем выше поднимается положительно, тем ниже становится отрицательно. Чем выше вы взлетаете, тем глубже пропасть, в которую вам придется упасть. Нужно это понять. Если вы пытаетесь не касаться нижних ступеней, высшие точки тоже исчезнут, и жизнь станет плоской равной. Именно так живут многие люди. Боясь глубины, они лишают совершенно. У жизни нужно искать. За вершину придется платить, и ценой, которую вы платите, будут моменты темноты, моменты глубокого дна. Но дело того стоит. Единственное мгновение, сказочное мгновение на вершине, стоит целой жизни на темном дне. Если хотя бы на миг вы можете дотянуться до небес, вы будете готовы целую вечность прожить в воду. Светлое и темное всегда пропорциональны, уравновешены, равноценны.